Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня обсудим вопрос о путях развития авиапрома. Дискуссия по этому вопросу идет давно, и обсуждение этого вопроса явно затянулось. Именно поэтому мы и выносим с вами этот важнейший вопрос на заседание председательного Госсовета. и должны рассмотреть и состояние дел в авиационно-промышленном комплексе и решить, каковы будут основные направления долгосрочной стратегии развития отрасли. Пора принимать окончательные решения о том, каков будет вектор развития отрасли, определить ее долгосрочную стратегию. К сожалению, в ходе этой непростой дискуссии часто групповые интересы вступают в противоречие с общенациональными Стратегия такая должна быть адекватна вызовом глобальной промышленно-технологической конкуренции, должна учитывать перспективные тенденции мирового рынка и опираться на уже открывшиеся возможности и ресурсы российской экономики. Хочу подчеркнуть, авиастроение было и должно остаться одним из значимых направлений нашей экономической политики. Мы не вправе забывать, что наши позиции на этом рынке были традиционно сильны. Кроме того, в нынешних условиях авиастроение может стать одним из важнейших рычагов диверсификации и структурной перестройки экономики. Может стать серьезной базой для ее дальнейшего роста. Наконец, при разработке стратегии нужно учитывать, что авиапром играет важную роль в обеспечении национальной безопасности страны, в повышении потенциала вооруженных сил России. Вы знаете, уникальные. По своей сути потенциал отечественного авиастроения формировал вот здесь, в ЦАГе, мы еще раз в этом убеждаемся. В него вложены усилия, огромные средства целых поколений. И финансовые, и интеллектуальные ресурсы. И по сей день все ведущие авиационные державы мира используют российскую экспериментальную, производственно испытательную и стендовую базу. Вот как я уже говорил, и здесь в институте, где проходит наше заседание. Кроме того, наша продукция востребована и на мировом рынке вооружений, и это позволяет России занимать позиции одного из главных экспортеров военной авиационной техники. Добавлю также, что в ряде сегментов отечественной авиационно-строительной отрасли уже стали появляться достаточно высокие темпы роста. Между тем, очевидны и тревожные негативные тенденции, на Налицо усиливающаяся неконкурентоспособность гражданской продукции. очевидно ее низкая привлекательность и несоответствие международному уровню комфортности, что никак не способствует усилению наших позиций на мировых рынках. В том числе на таком традиционном и хорошо освоенном ранее для нас рынке, как рынок СНГ. В самой отрасли идет износ оборудования, продолжается отток кадров, снижается квалификация персонала. И что особенно плохо падает технологический уровень как в производстве, так и в проектировании. Ясно, что причины сложившегося положения дел носят системный характер. Корень проблем в том, что российский авиапром так и не получил адекватные современным требованиям системы управления и эффективных экономических инструментов. Инструментов, способных обеспечить и стабильное функционирование отрасли, и ее инвестиционную привлекательность а, следовательно, обеспечить России значимую долю и вес на мировом рынке авиатехники. Полагаю, что мы должны использовать накопленные, накопленные достижения нашей военно-технической составляющей для авиапрома в целом, и должны четко определиться, на каком сегменте мирового рынка авиапродукции следует сконцентрировать наши ресурсы, а в конечном счете укрепиться и получить здесь видимый результат. Убежден сегодня требуются ответственные и по-настоящему новаторские решения, причем в масштабе всей отрасли и в самих принципах организации российского авиастроения. Рассчитываю, что мы подробно обсудим эти вопросы, и хотел бы особо остановить э, ваше внимание на следующих моментах. Первое. Необходимо иметь в виду, что расчет только на внутренний рынок, на внутренний спрос, не обеспечит нам устойчивую работу и равномерную загрузку предприятий. Современный авиационный рынок это рынок глобальный. И для успешного продвижения продукции на таком масштабном рынке государство задействует колоссальные ресурсы. Конкуренция здесь идет не между отдельными национальными компаниями, а между целыми авиационными державами. Второе. В борьбе за этот рынок невозможно опираться исключительно на протекционистские меры. Как мы уже не раз убеждались, это прямой путь к стагнации и снижению качества одного из высокотехнологичных отечественных производств. Конечно, нужно думать о том, как аккуратно защищать своего производителя. Вместе с тем, современный потребитель набирает, выбирает сейчас самую продвинутую, безопасную и комфортабельную технику. Ориентируется на самые выгодные для себя условия покупки и сервисного обслуживания. И если мы хотим обеспечить российской продукции реальный спрос, отечественные производители должны следовать именно этим, довольно жестким, но необходимым требованиям. Третье, на что хотел бы обратить внимание, для расширения географии нашего партнерства и наращивания экспортного потенциала требуется самое широкое использование кооперационных связей. Имею в виду заинтересованные привлечение иностранного капитала и прогрессивных технологий в российские проекты и, соответственно, активное участие отечественных производителей в международных авиационных альянсах. Далее, полагаю, что следует серьезно обновить и разнообразить имеющиеся в отрасли финансово-экономические механизмы работы, включая, конечно, и поддержку лизинга авиационной техники. Об этом тоже очень много говорили. Считаю, что здесь есть над чем подумать и государственному заказчику. Частным инвестициям может и должен быть открыт доступ в авиастроение. Авиастроительный бизнес в целом должен стать коммерчески выгодным и привлекательным. В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть. Источником многих сегодняшних проблем отрасли является ее неэффективная организационная и управленческая модель. Рассчитываю, что концентрация ресурсов на действительно перспективных направлениях позволит России получить ощутимые результаты уже в ближайшей, а не в отдаленной перспективе. Рабочая группа Густавета подготовила на этот счет свои предложения, мы их подробно рассмотрим сегодня и сформулируем конкретные поручения правительству.